Так, ребятушки, сегодня хочу вас познакомить с уникальным приложением. Вот оно. Ну, вначале хочу рассказать о том, что на смартфонах Samsung Galaxy, да, и Note S категории есть защищенная папка. Вообще отличнейшая вещь, где вы можете хранить конфиденциальную информацию. Причем она выгружается в облако и так далее, тому подобное. До нее никто не достучится. Но я понимаю, что не у всех есть Samsungi, это раз, и не у всех есть а, именно Samsungi такие, где есть вот такая папка Knox, она называется, да. Ну и, в принципе, как быть другим-то? У кого этого нет? Нашел интереснейшее приложение, с которым сегодня хочу вас познакомить. Называется Приват. привари да, или Приват, короче, ну неважно. Суть в следующем. отличнейшее просто приложение и вам доступно, дорогие друзья, будет про версия. Что значит что это приложение все у нас умеет? Давайте мы сейчас с вами все это дело прогоним. Так, допустим, добавить хочу. Что я хочу добавить? Видео снять, либо снять фото, либо заметочку, либо создать папку, либо импортировать или зашифровать. Все, что нужно мне сделать. Нажать и нажимаю, допустим, импортировать и зашифровать. Что я хочу сделать? Видео, допустим. И у меня есть видосик превью, пожалуйста. И хочу какой-нибудь видосик отсюда импортировать, для того, чтобы его сохранить. Смотрите, это у меня папка превью, я сейчас нажимаю импорт, все данное приложение импортировалось вот сюда, теперь в это приложение. Если я зайду в свое приложение галерея и найду теперь превью, вот она превью этого видоса, как вы видите, здесь нет. Оно импортировалось сюда, в эту папочку и теперь здесь и будет находиться. Причем, как видите, ее и не видать, вы только вышли, она сразу заблочилась. Лучше, конечно же, создать папку. Допустим, создать папку, подписать видео и импортировать ее сюда. Также создать папку, подписав фото, фото импортировать сюда. Как вы видите, можно что делать? Заметки импортировать. Тоже отличнейшая вещь. И не только это, хочу вам сказать. Можно папки целиком импортировать из своей системы. Какие хотите, пожалуйста, внутренняя память, вы можете полностью все импортировать и у вас будет она сохранена именно в этом приложении. В это приложение никто зайти не сможет, так как здесь есть либо отпечаток пальца, если у вас смартфон не поддерживает отпечатка пальца, тогда можно сделать пин-код. Интересные настройки здесь, давайте с вами зайдем и посмотрим. Во-первых, есть облачное хранилище, его можно включить. Здесь есть вот такая вот интересная штучка. Смотрите: обнаружение нарушителей автоматически фотографировать людей, пытающихся войти в систему с неправильным паролем. Раз. Потом режим маскировки. Маскируйте приват в другое приложение, например, погода или радио. Если вы его активируете, здесь можно, пожалуйста, выбрать фонарик, менеджер по продажам, выбрать, что вы хотите. Допустим, диспетчер задач, зову магазин или давайте радио. Нажали ОК, установить новый значок. И теперь мы выходим и смотрим, аны это его у нас, где оно? Вот, пожалуйста, радио теперь у нас, оказывается, есть. Нажали, вошли по отпечаточку пальцев, все, вот такая вот интересная штучка. Дальше, смотрите, активировать CD-карту, сохранять данные в привале на CD-карте вместо внутренней памяти. Это можно сделать, я вам показывал уже отпечаток пальца, разблокировки можно добавить, как у меня это сделано, потом автоблокировка. При сворачивании или переключении на другое приложение можно это убрать, тогда не будет ничего. Блокировка при тряске. Потрясите устройство для блокировки. Можно сделать. Обнаружение переворота. Переверните устройство, чтобы немедленно заблокировать приват. Ну, интересная такая штучка, допустим, вот вы держите, с кем-то там общаетесь и не хотите, чтобы кто-то это заметил. Хлоп, перевернули устройство, поворачиваете, а оно уже заблокировано. Тоже интереснейшая такая вот функция на мой взгляд что у нас еще здесь с вами есть обнаружение переворота фейковое хранилище установите фейковое хранилище чтобы предотвратить просмотр настоящего в случае да, для особых случаев Ну можно вот так же сделать тоже продолжить ну и как вы видите у вас премиум защита активирована тема и эффекты здесь есть пожалуйста управление пальцем 360 ночной режим его можно вырубить и будет вот такая светленькая тема. да. А, ну и все. Поддержка. Создать резервную копию. Импортировать резервную копию. А, забыли пароль. Получите в приват, Даже если забыли пароль тоже. Когда вы будете, дорогие друзья, его активировать. Вообще, в принципе, он у вас будет просить пин-код. Чтобы вы создали. И далее записали а, адрес электронной почты. На который придет, если что, ключ разблокировки. Если вы вдруг забудете. Найти дубликаты. Можно, пожалуйста, в этом же хранилище, потом воспроизведение видео, здесь тоже все это есть, смотрите, дополнительные настройки, защита экрана, предотвращать скриншоты или трансляцию экрана, если открыт приват, дальше скрыть файлы, удалить файлы из, из исходного расположения после импорта в приват. Безопасное удаление. Можно удалять даже здесь с помощью. Открыть из последних приложений. Будет невидим в списке последнего приложения. Дальше. Быстрый выход. Закрыть приват при выходе из системы и не открывать меню входа. Автоматическая блокировка. Задать время увеличения яркости, используя самое высокое качество их фотографий. Переместить удаление. Удаленные файлы в корзину, там, чтобы отключить это, отключить корзину, это переведить к удалению удаленных файлов напрямую и навсегда. Аналитика ошибок и сбросить сортировку. Вот такое вот прекрасненькое приложение, которое, я думаю, вам понравится. Вам же напоминаю, что оно доступно будет вам. Про версия в описании видео.